Друзья, всем привет! С вами канал Криптоген. Сегодня речь пойдет о блокчейн-форуме, который пройдет 21-22 апреля в Москве. Я считаю, что это грандиозное событие для всех, кто в теме, кто занимается криптовалютой, майнингом, неважно. Такое событие никак нельзя пропускать, тем более, если вы живете в Москве, либо в ближайших городах. Я думаю, цена билета не так высока, и каждый сюда хотел бы попасть, потому что мероприятие реально грандиозное очень мощное будет 4000 участников огромное количество спикеров и даже если вы новичок и смотрите этот ролик и не понимаете толком о чем речь поверьте если вы хотите что-то узнать о криптовалюте да и может быть открыть для себя какую-то новую стезю да новый путь я думаю это как раз место для вас потому что очень много интересного, нового, для себя сможете подчеркнуть, возможно, что-то изменить в своей жизни, поэтому однозначно мероприятие очень интересное. Давайте посмотрим, что это вообще из себя представляет. По счету это уже шестой международный форум. Здесь будут затронуты все темы, связанные вообще с майнингом, с блокчейном, с криптой. Это, вот видите, событие, которое будет в живом формате, что, естественно, плюс. Не часто мы видим что-то подобное, четыре года подряд уже собирает форум более 4000 участников проходит он в Сингапуре, также проходит в Москве, вот часто будет проходить в Москве и подтверждает статус одного из самых важных и посещаемых мероприятий в мире то есть статус мероприятия просто высочайшего уровня, как я считаю здесь будет, я посмотрел очень много новых внедрений, да, что-то будет тестить даже будет платформа для нетворкинга и Здесь даже можно найти себе работу, кто будет присутствовать здесь, также завести очень много интересных знакомств, поэтому, ребят, точно данное мероприятие нельзя пропустить, поэтому я обязательно еду. Если кто-то еще собирается, пишите, сделаю вам скидку, по моему промокоду можете взять минус 10% на билет и довольно-таки неплохо сможете сэкономить. Участников будет очень много, будут реально мощные, классные спикеры. Я думаю, много интересного мы сможем услышать. Среди участников, сами можете видеть, что это вся мировая криптоиндустрия, то есть главы международных компаний разных отраслей. Это владельцы бизнеса, много стартапов. Это фонды инвесторов, это будут майнеры, разработчики блокчейн разных проектов. Вообще от самых низких, да, от самых вообще новичков простых до прям крутых компаний там вы их сможете увидеть а, билетов достаточно еще еще есть три недели поэтому смело можно брать но лучше с этим конечно не затягивать потому что боюсь что вы можете пролететь поэтому рекомендую брать билет уже на этой неделе и не тратить время и да, что потом не получилось что вы не сможете все попасть. Um, вот, да, немножко отступила тема и посмотри, посма, <клес> извиняюсь, посмотрите, какие темы выступлений будут. Темы будут по блокчейну, крипте, майнингу, стартапы. Можете открыть все, посмотреть, почитать. А, если кто-то еще что-то не понимает, а, рекомендую какой-то сленг, да, или вообще понятие о блокчейне, крипте как-то подготовиться, наверное, чтобы вам было проще усваивать материал, который будет э, давать спикеры, потому что их будет достаточно много, и вам нужно будет все как-то это все переварить, понять. Но ну, рекомендую это, если, если можно будет, конечно, снять это на видео, но как минимум записать главные аспекты, которые вы там услышите. Ну, кому, естественно, это будет интересно. Здесь представлены топ спикеры, которые будут здесь большое количество людей, на самом деле, с такими именами довольно-таки известными, посмотрите с разных отраслей, индустрий, и их можно будет послушать. Я думаю, много интересного мы для себя точно здесь возьмем. Я постараюсь, я, естественно, буду там, постараюсь это все в будущем вам осветить после мероприятия, какие-то главные темы, которые я там услышу, которые я посчитаю нужным, да, которые почитаю будут интересны для нас вместе, да, мы, естественно, какие-то проекты я возьму на заметку, и мы далее будем их рассматривать, послушать что-то интересное, постараюсь в будущем, конечно, для вас это донести, то есть уже в сокращенном варианте, в пересказе, поэтому ждем, однозначно хочется услышать что-то интересное, да, взять много полезной информации, и, естественно, я буду с вами этим делиться. Будет даже ярмарка вакансий, это новинка форма. 3, более 30 компаний, можем посмотреть, какие вакансии ищут, поэтому, кто в Москве, еще раз вот повторяю, да, может быть, кто-то пропустил, не теряйтесь, приезжайте, реально есть возможность, как минимум, завести полезные новые знакомства, приятные, которые вам, возможно, помогут в развитии, неважно, чем вы занимаетесь. Место проведения это Москва Music Media Дом это в районе, если не ошибаюсь, с энтузиастов, ну, в общем, я напишу об этом в комментарии, точно адрес укажу. Точнее, в описании будет форматы нетворкинга, о котором я сказал, здесь будет платформа, это приложение, и здесь можно будет сразу делать поиск нужных участников да, до форума и назначать встречи. Также будет сейчас спид нетворкинг и специальная зона быстрых знакомств, позволяющая собрать более 30 контактов в час. То есть вы представляете, сколько здесь можно, насколько можно много обзавестись новыми людьми да и э, которые будут в индустриях, которые интересны вам неизвестно, что именно то есть вы можете заготовить да, какой-нибудь как вы сможете представиться там да то есть и знать уже что говорить то есть я думаю перед тем как идти обязательно подготовьте их как минимум несколько визитных карт вы должны четко знать что вы должны там сказать то есть если вы представляетесь например меня зовут Вадим, я занимаюсь YouTube-каналом, делаю рекламу блокчейн-проектов и так далее. То есть, либо я какой-то SEO-разработчик да, такого-то, такого-то проекта, либо я майнер. То есть, чтобы вы смогли представиться, не были скованными и смело туда идти, я думаю, бояться нечего. Поэтому все люди, которые туда приходят, я думаю, они приходят в первую очередь подчеркнуть для себя что-то и узнать новое. И плюс найти интересных новых знакомых, которые возможно с которыми вы сможете скооперироваться в будущем, поэтому э, заранее немножко подготовьтесь, я думаю, придете и для себя возьмете только что-то полезное с данного форума, э, сайт я оставлю также в описании. Если какие-то вопросы будут, пишите в комментарии, пишите мне в telegram постараюсь ответить. Если кто-то захочет да, поехать, не знает, как что, пишите, я подскажу, конечно. Можете посмотреть участников вообще блокчейн-лайф, что здесь спонсоры кто будут. Также медиа-партнеры все указаны. Также здесь есть мой канал. Вот мы можем увидеть. Очень много будет людей, 4000 участников. Так что, ребят, ждите, еще выложу обязательно ролики. И обязательно после форума поделюсь с вами. Я думаю, будет много чего интересного, что я смогу вам рассказать и показать. Поэтому до встречи. Скоро будут новые проекты на канале. Ожидайте. До скорых встреч. Всем пока.